Александра, мне 30 лет, я из Москвы, а в клинике Доктор Журовой мне произвели операцию «Вазерный смайл». Результатом довольна. Зрение до этого было минус два с половиной. Сейчас один глаз видит, оба глаза очень видят на больше ста вот. процентов. Операция сама по себе безболезненная, было минимальное Неприятное ощущение от того, когда вставляли расширить глаза. Операция быстрая, комфортная. Тоже персонала тоже очень трясти. Вот. В общем, в принципе, и в целом очень довольна.